всем привет сегодня будем печь очень вкусные рогалики с яблоками это один из моих самых любимых рецептов дрожжевой выпечки тесто получается мягким пышным и воздушным как пух долго не черствеет необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео выливаем в миску молоко добавляем горячую воду так чтобы смесь получилась теплой Высыпаем соль, сахар, ванильный сахар, разминаем прессованные дрожжи и хорошо перемешиваем до растворения дрожжей. Затем вливаем остывшее растопленное сливочное масло, половину нормы подсолнечного масла, снова хорошо перемешиваем и начинаем порциями подсыпать муку чтобы тесто не прилипало к рукам смазываем их подсолнечным маслом вымешиваем пока тесто не станет однородным и податливым как мягкий пластилин закрываем миску пищевой пленкой и ставим в теплое место на 30-40 минут когда тесто увеличится в объеме в 2-3 раза, хорошо обминаем его смазанными подсолнечным маслом руками. И даем еще раз подойти примерно полчаса. В это время готовим начинку. Очищаем яблоки от кожуры и семян. Нарезаем их мелкими кубиками. Перекладываем в миску, добавляем корицу, сахар и хорошо перемешиваем. Подошедшее тесто еще раз хорошо обминаем. Перекладываем на смазанный подсолнечным маслом стол и делим на небольшие кусочки, из которых формируем шарики. Теперь взбиваем одно яйцо, а дальше формируем рогалики. Каждый шарик теста превращаем в лепешку диаметром примерно как блюдце. Затем третью часть получившегося круга разрезаем на полоски шириной около сантиметра. На центр выкладываем приготовленную начинку закрываем ее целой частью теста хорошо прижимаем смазываем сбитым яйцом и загибаем оставшиеся полоски теста так чтобы получился рогалик Выкладываем на застеленной бумагой для выпечки противень. Накрываем пленкой и даем расстояться 20 минут. Подошедшие рогалики смазываем взбитым яйцом. И отправляем в нагретую духовку. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов. Из указанного количества продуктов получается 16 рогаликов. Я их выпекаю за два раза. После остывания посыпаем наши рогалики сахарной пудрой. Вот и все. Очень вкусные воздушные рогалики с яблоками готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно.